Как я люблю все повторять по несколько раз. Привет, друзья! Это Макс English Шоу. Привет, друзья! Это Макс Шоу. Сегодня мы будем с вами учить грамматику и, и новые слова, грамматические правила с помощью фильмов. Это же вообще очень, очень exciting, right? Сегодня мы выбрали "Форест Гамп". Просто классика, и многие люди уже смотрели его, и я уверен, что вы смотрели тоже. Итак. С помощью Forest Gump мы сегодня будем говорить о префиксах, то есть мы будем с вами говорить о приставках, какие есть приставки в английском языке и какую роль они играют. И во всех этих случаях нам будет помогать Forest Gump. Поехали! То, что говорит forest, означает, знаете, забавно, что запоминает молодой человек, потому что я не помню, как родился, я не помню, что получил на свое первое Рождество, говорит здесь Том Хэнкс. И мы здесь видим несколько слов. Слово recollect, remember, и мы видим здесь префикс re. Что означает этот префикс в английском языке? Он означает, он может иметь смысл назад, снова, и несет смысл повторения. То есть, например, do, делать, redo, делать это снова, переделывать, повторять действие. Вы покрасили стену, вам не понравилась краска, you paint, не понравился цвет, you can repaint. Окей? Okay? Вот какую функцию несет суффикс re. Простой пример. I need to refill my water bottle before we go, it's nearly empty. Я хочу заполнить мою бутылку с водой перед тем, как мы уйдем, потому что она почти пустая. I want to refill. Fill – это заполнять, refill – это заполнять что-то снова. Итак, r – это приставка, которая означает повторение, мы делаем что-то заново, мы делаем что-то снова. А теперь послушайте, что сказал Форрест Гамп еще раз. You know, it's funny what a young man In this В этой фразе, немножечко вырванной из контекста, которая означает «тенденция противостоять военной диктатуре», мы видим слово «dictatorship». «Dictatorship» — что означает этот суффикс «ship»? У него есть два основных значения. Первое значение — это находиться каком-то состоянии например relationship отношения это слово переводится но это состояние в котором вы related to somebody у вас есть отношения какие-то с кем-то so это relationship или например uh, apprenticeship apprenticeship это когда вы Выучили теорию, и теперь у вас практика. Возможно, вы вот на завод поехали практику проходить. Вот это называется apprenticeship. Apprenticeship – это состояние, в котором вы находитесь. Это apprentice, то есть быть практикантом. Apprenticeship – практиканство, если такое слово вообще существует. Итак, ship – это находиться в каком-то каком состоянии. Другое значение, которое мы как раз видим здесь, в этом фильме Forrest Gump, Dictatorship, это статус или обязанности, выполне, выполняемые кем-либо. Dictatorship, это статус или обязанности человека, который диктатор. Dictatorship. Или, например, clerk, это банковский служащий. Clerkship, это состояние, быть клерком, состояние, в котором находится клерк. Еще раз. Суффикс ship означает быть в каком-то состоянии или выполнять определенные обязанности. И это очень интересный суффикс. Друзья, напишите в комментариях, какие вы еще слова, их не так уж много, знаете со словом ⁇ шип ⁇ с этим суффиксом. И это будет очень полезно другим нашим подписчикам, которые будут читать эти комментарии. Большое вам спасибо. That's the most I've ever heard. Следующая фраза переводится: это самый выдающийся ответ, который когда-либо слышал, говорят Форест Гампу в армии. Здесь мы видим слово outstanding. outstanding. Outstanding. Outstanding. И здесь есть префикс out. Вообще слово outstanding означает выдающийся, то есть standing out. Я ста, э, то есть я, я не просто часть массы. Меня заметно, я выступаю. Я выдающийся человек, выдающийся персона. В смысле, не я, а кто-то. Outstanding. Outstanding person. Выдающийся персона, выдающийся человек. Итак, давайте поговорим о значении суффикса, точнее, префикса out. Что оно означает? Out обычно означает быть больше, быть лучше или быть за пределами чего-то. Парочку примеров. He outlived his wife by three years. Он пережил свою жену. На три года, то есть он жил больше. He outlived his his wife by three years. He outlived, окей? Okay? Он ее пережил, значит, жил дольше. She has already outgrown her school uniform. Она уже выросла из своей школьной формы. She outgrown, значит, форма осталась такого же размера, а она стала больше. I've become more confident and outgoing что значит я стал более уверенным и более общительным человеком outgoing person это person who likes to go out and spend time with other people то есть такой дружелюбный человек ему хорошо с другими, другим хорошо с ним outgoing person то есть здесь быть за пределами выходить за какие-то пределы Итак, out это выходить за какие-то пределы становиться больше или лучше вот что означает этот префикс и теперь послушайте эту фразу еще раз. Кстати, фильм Forest Gump разбирается в нашем марафоне, в котором вы попадаете в среду английского языка на целых два месяца и можете общаться там с носителями и улучшать свой английский язык. И там тоже разбирается фильм Forest Gump. Но кажется, я об этом уже сказал. В общем, ссылка будет в описании. Мы продолжаем. Now, Только что мы слышали фразу, которая означает. А теперь. Разбери свое оружие и продолжай. Disassemble your weapon, говорят Форресту Гампу. Disassemble, то есть разбери его. Слово assemble означает что-то собрать. Обычно что какие-то мелкие кусочки собрать во что-то одно. Assemble. Disassemble, наоборот, разобрать. Давайте поговорим подробнее, что означает префикс dis. Dis означает обычно либо отсутствие чего-то, либо противоположность. Итак, отсутствие, либо противоположность. Парочку примеров. Beware of dishonest traders in the tourist areas. Остерегайтесь нечестных э, торговцев в э, туристической зоне. Итак, dishonest, мы здесь видим, является противоположностью слова honest. Обратите внимание, буковку H мы в этих словах не читаем. Honest, честный человек, dishonest. Противоположность, нечестный человек, лживый. He disagreed with his parents on most things. Uh, он не соглашался со своими родителями по большинству вопросов. Agree, соглашаться, disagree, противоположность, не соглашаться. Итак, dis означает отсутствие чего-либо, либо противоположность. Послушайте отрывок еще раз. Now, Следующая фраза, которую мы а, слышим в этом фильме, послушайте ее, пожалуйста. Она тоже немножечко вырвана из контекста и означает, и они становятся жертвами а, жестокого обращения и убийств в своей собственной общине. И здесь мы видим слово brutalized. Brutalized – это жестокое обращение. И здесь мы видим суффикс i z -E, что означает обычно этот суффикс. Eyes обычно означает говорить, действовать или думать, или делать что-то вышеупомянутым методом. Что это значит? Давайте я вам лучше разъясню на примерах. Журналисты, которые резко критикуют правительство, могут быть сильно оштрафованы или заключены в тюрьму. Что-то мне это напоминает, какие-то недавние новости в российских газетах. Окей, может быть, вам тоже. Uh, напоминает. Дайте мне знать в комментариях. Итак, здесь мы видим слово criticize. То есть, если yes, if you criticize somebody, you behave like a critic. Ты ведешь себя как критик. Поэтому critic you criticize. If you do that, you behave like a critic. I, come to be and in their own that... I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Следующая фраза, которую мы слышали, означает: завтра в полдень я подам э, в отставку с поста президента. Здесь мы видим суффикс -ive, affective. Что означает суффикс -ive? Он означает быть склонным к чему-то или иметь какое-то свойство. Чаще всего -ive. Example: Hydrogen is highly explosive. Водород очень взрывоопасен. То есть, у него есть такое свойство. Explode – это взрываться. Но если мы говорим, что он highly explosive, значит, он склонен к этому или у него есть такое свойство. Мы можем про человека сказать, что he is aggressive. Опять же, мы встречаем суффикс IVE. То есть, у него есть свойство или склонность быть агрессивным у этого человека. Вот какой суффикс... IVE, вот что он означает. А теперь послушайте этот отрывок еще раз. 000, like Мы только что услышали отрывок, в котором мать Фореста Гампа говорит ему, что какой-то человек оставил даже чек на 25 тысяч долларов, если бы Форест согласился сказать что ему нравится пользоваться их ракеткой для пинг-понга и здесь мы видим слово agreeable что означает суффикс able agreeable обычно суффикс able означает возможность или невозможность какого-то действия либо можно или нельзя что-то сделать most skin cancers are curable if treated early большинство видов рака кожи излечимы если их на ранней стадии лечить. Curable. То есть их возможно излечить. To cure значит лечить. Curable. поддающиеся лечение. То есть это возможно сделать. Вот что означает здесь суффикс able. Еще один пример. The food in the hotel was barely edible. Еда в отеле была еле съедобной. Обратите внимание, что, кстати, и очень многие допускают в этом ошибку. Eat это кушать. Но многие студенты говорят eatable. Моя еда eatable? Это неверно. Если что-то съедобное или несъедобное, это произносится и пишется edible. Is that food edible? No, it's not edible. Итак, эту еду невозможно есть. Мы с вами сказали, что able означает можно нельзя, возможно, невозможно. А теперь послушаем этот отрывок еще раз. One man even left a check for It was wonderful having her home. Перевод следующего предложения, которое вы только что слышали, означает: было приятно, что Дженни Дженни была дома, было приятно, что она дома. И здесь мы видим суффикс full, wonderful, wonder – это чудо, wonderful – чудесно. Full – этот суффикс означает быть полным чего-то. Если что-то wonderful, это полно чудес, окей? Okay? Или полно чудес. Ну вы, в общем, вы поняли. Uh, и так, быть полным uh, чем-то или иметь, опять же, какое-то свойство или склонным быть к чему-то. Uh, парочку примеров. She has become very forgetful in recent years. Она стала очень забывчивой. То есть, она сейчас в последнее время имеет свойство забывать. Forget – забывать. Forgetful person – это человек, который все больше и больше забывает. Forget – forgetful. И знакомое вам хорошо слово. The scenery was so beautiful. Пейзаж был такой красивый. Beauty, beautiful. То есть полон красоты. Окей? Okay? Вот что означает суффикс full. А теперь послушайте еще раз. It was wonderful having her home. У меня уже энергия заканчивается.